Здорово. Вчера видел такую, скажем так, телепередачу. Там такой чувак, иностранный какой-то журналист, и он э, подходит людям в разных странах, в общем, что-то у них спрашивает, как он подживется. И он был где-то какой-то то ли Вьетнам, то ли нет. Там, короче, какой-то, в общем, какая-то Юго-Восточная Азия, я не помню. И там стоит девушка такая в церкви, там в храме какое-то божество такое, там непонятное даже, то есть это не Будда, не Ганеш, там хрен поми, какой-то бог, короче, у них там. Вот она там стоит с какими-то палочками там, вот этими там со свечками там. И он к ней подходит, мол это. Что ты тут делаешь? А рядом с ней еще другие люди стоят и какой-то чувак стоит в соседстве. Он у нее спрашивает, ты что делаешь здесь? что ты просишь у этого бога? Она говорит, я прошу у него, чтобы он послал мне молодого человека, там, любимого мужчину. Он там, ну, начинает стебать, типа, говорит, а как даже ну, вот, свертолеты с вертолета его сбросили, -то, ну, то есть, в итоге э, девушка пришла за этим. Рядом стоит тип и все это слушает. Молодой э, мужчина, вот, и у него прям даже вот так вот пот течет по нему. Я думаю, блин, почему девка не вспотела, а он вспотел. Значит, наверное, может, он волнуется и может, он стоял уже, косился на нее там два часа. Вот. и он стоит такой тоже смотрит, слушает, потом его спрашивает, мол, тип, а ты здесь зачем? Ты, говорит, знаешь эту девушку? Он такой, нет. Типа, она тебе нравится? Он такой, типа, ну, смущался там, что-то такое. Говорит, а ты зачем здесь, говорит, в церкви? Он говорит, а я, короче, пришел, чтобы найти себе девушку помолиться божеству, вот, и получается, они оба стоят молятся какому-то божеству, он говорит, слушай, а у меня есть для тебя предложение, ты говоришь, да, сейчас ты можешь с ней познакомиться, типа, подойди и познакомься. И он такой, типа, короче, здесь храм, здесь не принято, это получается, этот жест осквернит божество. Понимаешь, какая история? То есть, вот. И когда он ему сказал, что ну, почему бы это не сделать, он говорит, что, нет, нет, я не буду, что вы, здесь такое делать нельзя. Вот, и на этом все закончилось. То есть, в чем прикол-то, что люди, причем это во всех странах и народах, то есть вместо того, чтобы просто взять и просто сделать, использовать ситуацию любую, то есть они ищут какие-то сложные методы, сложные пути. То есть у них не хватает яиц, в чем парадокс? То есть у них не хватает логики, ума, яиц, там чего-то еще, чтобы просто взять и использовать самый простой обычный момент. Она пришла в церковь искать молодого человека, я пришел в церковь искать женщину. То есть как бы, а чего бы нам не познакомиться? Если бы этот чувак был на моем тренинге, я бы ему сказал следующее. Я бы сказал, слушай, так она же когда-то выйдет из этой церкви, да? И ты можешь подойти и познакомиться после церкви. Там уже, как бы, ты тем самым божество не оскорбишь. Вот. Поэтому, как бы, люди, которые чего-то боятся, они ищут всегда какие-то оправдания, барьеры, какие-то препятствия. То есть они идут молиться какому-то божеству, которое каким-то непонятным образом должно послать ему женщину. Но это абсурд. Все валяется под ногами, все находится рядом. Вот. И как бы как это проходит на моих э, тренингах практика. То есть, допустим, мы идем куда-то в поля, несколько человек. Я вижу одного товарища, я говорю, смотри, вот э, ну давай, ищи девушек. Мы идем, болтаем. И я смотрю на, за его лицом, я за ним наблюдаю. И он такой идет, идет, идет такой. Вот так вот смотрит. А я так понимаю, что он на девушек смотрит. Я говорю, ну что, будешь подходить? Он такой. Куда? Кому? Вот. И это выглядит настолько глупо, что вы из-за своего страха постоянно обманываете. И тот чел, если бы он хотел действительно взять, заявиться и познакомиться, он бы нашел повод после храма, перед храмом, неважно. Но, к сожалению, люди предпочитают обращаться к божеству, вместо того, чтобы просто взять и сделать. И это намного проще и эффективнее. Вот. И, соответственно, мораль видео такая, что если ты предпочитаешь обманывать самого себя, придумывать какие-то нереально сложные схемы, то welcome. Если ты предпочитаешь идти к божеству, то иди к божеству, если ты хочешь решить свои проблемы гораздо проще и быстрее, чем ты думаешь. Ты знаешь, как это сделать, там ссылочка. Мы тебя ждем, пока. Привет, меня зовут Паша, я из города Санкт-Петербург, мне 31 год. Прошел тренинг-практику Владимира Шамшулина и очень доволен результатами, которые который получил проц... результатами и навыками, которые получил в процессе обучения. А что было здесь, до тренинга? Здесь, здесь была очень крутая команда, очень большая поддержка. Вообще невероятные какие-то упражнения. Что было до тренинга? До тренинга в, в плане подходов. Ну, порой как-то неудобно подойти к девушке при всех, например, в торговом центре или... Где-то на улице, где многолюдно, и, э, тебя может кто-то услышать и кто как-то косо посмотреть. В процессе тренинга все эти мнимые страхи, которые есть в голове, они просто стираются напрочь, ты превращаешься в машину, тебе просто есть цель, все, пошел, сделал. Даже не думая и при этом чувствуя себя абсолютно спокойно, ну, как бы, и девушки, соответственно, реагируют на это. А что порекомендовал бы ребятам, кто еще не проходил тренинг, кто сомневается? я бы порекомендовал не сомневаться в любом случае приехать в Москву и пройти это мероприятие, потому что вы не обломаетесь при любых раскладах понятное дело, что каждый извлечет из него то, что хочет извлечь, и каждый получит ровно столько, сколько захочет, но в целом движуха очень крутая и, например, лично для себя я очень много важных социальных вещей, взаимодействия с людьми, с женщинами получил. Поэтому, на мой взгляд, это супер.